всем привет кто еще меня не знает меня зовут виктор я занимаюсь птицами уже больше 15 лет и сегодня я хочу вам показать как мы будем делать очень простые кормушки с которыми справится даже первоклассник кормушки будут выглядеть вот так в виде сердечек они делаются очень просто сейчас я вам покажу кстати если у вас есть какие-то вопросы по поводу птиц пишите их в комментариях я постараюсь ответить на все ваши вопросы для приготовления таких кормушек нам понадобится желатин простая вода корм для птиц у меня для попугаев и формочки у меня в виде сердечек берем желатин разбавляем его по рецепту который укажется на каждой упаковке и делаем желатина в два раза больше у меня вышла пачка желатина 200 миллилитров воды и я использовал примерно 100 миллилитров для вот таких вот трех формочек после того как я заполнил формы я оставил их в холодильнике до следующего дня формы застыли и получились вот такие прекрасные сердечки теперь их можно повешать на ветку и порадовать птичек ну а я с вами прощаюсь увидимся в следующих видео